Всем большой-большой привет! Это начало нового видоса. И, как уже, я думаю, понятно из названия видоса, мы начинаем собираться на море. В первую очередь, какая у нас стала проблема? У нас есть крысята, которых нужно увозить. Это возить, потому что их нужно кормить, за ними ухаживать. А сейчас Лешка быстренько моет их клетку, мы их собираем и увозим к Лешиной тете. Так, что мы отдаем, что мы собираем Леша готовит им клетку-переноску Это просто мы туда посадим, чтобы довести в машине Наполнитель Тыквенные семечки Обычные семечки, их корм, Камушек Палки их сладкие, любимые Тряпочки им туда И вот уже будет вся клетка Мы ее сейчас соберем, она у нас складная Свобода Вот. А пока они у нас бегут гулять и проветрить Собрали ну, клетку, пакет Животные уже в переноске Немножко нервничают Иди клин. Ой, Ой, ты куда? Ты можешь их погладить Потрогать, пока они у нас не убежали никуда а, по-моему, они у нас сейчас Все посбегают Один Им просто маленько маленько. За холодильник убежала ну, ну как я могу? Я могу уже и снимать И собирать, и все Ты попрощался? Да Можешь идти игрушки собирать ну и пока мы с Максом прощался, один у нас убежал за холодильник, естественно. Леша злится, торопится, переживает, нервничает. Еще завтра весь целый день такой распойман. Yeah. Давайте. Давай, Давайте, давай, давай, Сейчас скоро выйдете, терпите. Пока. Леша сейчас вызвал такси, сейчас они все. Все, я поехал. Давай. Все, крысы приехали погостить, Наталья юрня через две недельки увидимся, они познакомились вот с этой собакой, собакой, типа вообще, вообще это плевать, типа, Любик и крысы, вообще все равно, да Любик, вот тебе игрушка на две недели. Остались буквально считанные часы, я только что отвез крыс, Сашка собрала вещи, половина уже отправила маме, вещей Максима, осталось еще два пакета, у нас глобальная стирка, нужно все-все вещи перестирать, квартир, ой, жопа голая, надо ее замылить, квартира наполовину разобранная, да, все игрушки, все вещи практически уже отправили. Ты задолбаешься. Ага. А, устали. А. Вообще пипец. Просто не, Просто не представляешь, за что тебе взяться. Завтра еще один такой учитель. Да, день. завтра еще денек. И мы наконец-то отправляемся в долгожданную поездочку. Что, мне кажется, завтра будет Ой. намного хуже. О, почему? Потому что надо будет собирать свои вещи. Если что-то мы забыли, Максимин, на полбеды, потому что мама придет, заберет, ключи у нее будет, если что-то такое крайне там нужное. А с нами так и получится. Завтра будет огромный список того, что я мы будем брать с собой. Составила? Ну, надеюсь, что я сама ничего не забыла в списке. Ну, этот список мы заценим. да. Нет, там часть списка я не буду показывать. Ну ладно. Я очень простым языком прописывала, какие таблетки нам нужны, и надо показывать, я не хочу. А ты понимаешь, что это могла написать? Mm, да. Что? Антидрич. Ну, примерно, <с да, я так и писала. Все, ладно, давай. Завтрашний день. Это следующий день. Ну, типа, поговоришь? Вот. Я просто предупреждаю, потому что Да, я во внимании вся. Здравствуйте! А вот так мы собираемся. Это следующий день, мы быстро собираемся. Не хлопай. Это... Ну, держи. Где? Я сейчас... У меня как бомбанет. Давай! Это следующий день, мы собираемся, пришли после работы, осталось доточить Максимина вещи. Следующий день, мы собираемся, пришли после работы, осталось доточить два пакета и велосипед Максима, бабушки. Да. Спустя энное количество времени мы добежали до магазина. Время у нас сейчас пол восьмого, и нам нужно докупить какие-то штуки, которые Леша съел. Да, да. зачем? Я пачку отдельно отложила. Я дома просто буду. Вот, нам надо докупить то, что Леша подъел, то, что планировалось в поезд. И набрать еще что-нибудь, взять что-нибудь Максиму. И я улетела вкусные пюрешки. Я выдумала, вот взять ли мне в поезд или нет. Верните палочку, Верните. Верните палочку. Верните. Вот так, две мне, две Максима. Все. Две, мне палочку. Да, сейчас умру. Все, все уже поняли, что мы устали. Да, достали мы чемоданы. Кто не видел, мы заказывали на чемоданы вот такие чехлы с нашим QR-кодом нашего YouTube-канала. Если вы возьмете телефон, наведете на этот QR-код, вас перекидывает сразу автоматически на наш канал. Вот. Сейчас собираем вещи, берем продукты, там все, все, да. Вообще. Короче, мы покупали два чемодана, они полностью одинаковые, только разные цвета у них. Один желтый, другой он тут красный. А два чехола. Вот компания это American, American, Tourist. American Tourist Ter. А дизайн на эти чехольчики Леша придумал, делал сам. Да. Кому, собственно, интересно, где мы взяли эти чехлы, как я их сделал, ссылочка под видео будет. Мы снимали отдельный ролик, как заказывали, где ее, собственно, вот. Можете посмотреть вот внизу. А какой твой, какой мой? А, я не помню. По-моему, мой желтый вот Нифига, этот. Нифига, ты красный хотел, я синий хотела. Ну, давай, мой, мой красный. Желтый. Давай, мне котни На них стоят пароли сбоку. Короче, достаем вещи. Чего-то. Внутри, кто-то мы показывали а Давайте. Здесь нет? насколько они большие они сколько литров помнишь я не помню 120 или что-то загибает что около сотки короче большие осознание ситуации до нас до сих пор не дошло мы пока не осознаем того что мы собираем вещи что все уже завтра прям все я не знаю, конечно, как сейчас. У меня есть ощущение, что мы не влезем в эти два чемодана. Леша говорит, что да у нас останется место. Да, по-любому. Я не знаю. Я рассчитывала, конечно, на то, что у нас хотя бы половина чемодана будет пустая, чтобы мы обратно могли что-то привезти, но я не знаю. Ну, вот как-то так. Короче, сейчас достаем все вещи, все принадлежности и покажем, что мы с собой возьмем. Повторюсь еще раз. Все. все. Погнали. Фух. Вжух, пока собрали только один чемодан, давай вкратце расскажем, какие вещи и сколько мы вещей с собой везем а... Я запихала все, что в принципе у нас было дома, все, что, то есть возможно запихать, я запихала Леш попытался по минимуму, там типа 4 футболки, 4 майки, я пихнула просто все И собственно вещи у нас закончились, а чемодан один пустой Он, да. Это пока что ну, а то есть здесь все вещи, штаны, шорты, футболки, майки, там, я не знаю, трусы, носки, полотенца, купальники, кроссовки, улежки, сандали, в чем мы будем ходить в поезде, штучки тут всякие, иногда засованы где-то. Все, в принципе. Ну, все вещи, которые были, все, что мы хотели с собой вести, у нас все в один чемодан. Здесь уже, наверное, что там с бытовой химии, ну, такой тип там ну, шампуни, да, да, да, все да, такое. Да. То, что я постираю, мы завтра сюда закинем. Ну, ну, ну, короче, он поедет полупустой, да, как мы планировали, да -да. слава богу. Чтобы было место, обратно что-то привезти. Да. Вот. Этот раздел, короче, у нас получился чисто вот ставками, которые мы придем, мы придем в поезд, нам надо дадить. Лекарства, ну и еда. Ну, пачка, пюрешечки мои много, короче, чего чем мы набрали, не только еды. А здесь какая-то более-менее химоза из отряда солнцезащитные крема, дезики, кремики, шампунчики. Все, что мы сейчас смогли убрать. Остатки будем докладывать уже завтра. То, что нам просто надобно с утра будет. Там фен мы еще сюда положим. Фу, сил вообще нету. Вообще нету. Давай прощаться, что ли? Ладно. Пока. <реклама> что значит, еще Две не недели, Максим Алексеевич. Полмесяца а, есть. Да, я... Вы будете нам звонить. Он говорит, так что придется на работу. Звони да на море. Не Он, не на Он говорит, а, я, я, я забыла. Кто вы на море, то вы на работу. Чао. Чао. Все, пока. Айка, вам... а а а я погоди у меня осознание ситуации вот, знаешь это принятие. Сейчас... В общем у нас была очень бешеная неделька, мы всю неделю собирались, сделали прививку от коронавируса, прививались. Три дня последних мы собирали вещи, сейчас только что сдали ребенка бабушке, бабушка растеряна. не знает, справится или не справиться. Только что забрали, забрали Максима из садика и отдали его. Загрузились, уже положили два чемодана вот туда, и. гору вещей отдали с Максимом в придачу. Причем я не удивлюсь, если мы что-то забыли где-то здесь. Ну, я не удивлюсь, да, тоже. Ну, вот квартиры я дала, самое главное, садик, садика мы дали. Вот, сейчас едем на вокзал. Папа. Да, сначала заедем в Макдональдс. Провожать папу, чтобы папа остался здесь. И это Вот. Зайдем в Макдональдс, купим кучам кучу еды. Попить надо купить, обязательно тоже. Прям на улице жарище, из жары в жару едем. Короче, едем, вот, все, поехали. Мы решили потихоньку потопать на вокзал. Сейчас пройдем пункт просмотра. Будем сидеть в зале ожидания. И примерно за минут 20-30 до посадки зайдем в Макдональдс, чтобы все было тепленько и вкусненькое. Нам помогает папа, потому что мне лень тащить чемодан. Но смотрится на улице очень классно и прикольно. Держи, положите лучше, да. Все хорошо. Поехали. Эту сумочку туда же тоже. А сюда, сюда. Вон, обратно. А В общем, прошли этот КПП, наверное, контрольно-пропускной. Ну, Сидим в зале ожидания, здесь так все цивильненько сделано, там, типа, э, декор так, интересный. Сидим, все. У Сашка сторисы пилит. Подписывайтесь на инстаграм, там всегда все быстрее. Эти видео выйдут у вас, скорее всего, в августе, в конце, а то и в сентябре. А в нашей середине июля, здравствуйте. Ничего прикольного вообще... Сидим, ну, не особо осознаняем, потому что мы сейчас куда-то едем. Просто такое чувство, как будто ждем на какой-то остановке автобуса. И все. Ты облинулся? Вспотел. Просто смотри, как нас очень выглядела. Сейчас отойдешь. Ты осознаешь вообще? Нет. Нет? Вообще нет. Ой, как классно. Вон, видишь, как будто облинулся весь. Нести. Да. Все для людей, давай. Ну, все можно, да? Да. Спасибо. Задачи с чемоданом. У меня медведь. Дорогая опасная штука. Ну погнали. Как я кривеньки снимаю, но как могу. Я поставлю вот она, зайка. Сейчас уже начинает ощущаться. Темного. Это наше. Сегодня это наше? Да, это наше. К слову, скажу сразу предысторию. Я на поезде и вообще на море первый раз. Для меня телевизор не <связь> нося. Так что не удивляйтесь, если какие-то будут чересчур. Тупые реакции? Реакции, mm -hmm. эмоции. Как тут душно, жарко. Так. Я надеюсь, мы поедем, кондиционер будет работать. Зай, завези, пожалуйста, я не остаю Смотри, и... теперь ты это засовываешь под полку. Вот видишь, как это. Ой. Это надо лежа, чтобы можно было сесть. Молодец, опускай полку. Теперь нет. Леша, закр... перемешал чемоданом. Давай засовывай, теперь пойдет. Офигеть, он длинный какой, смотри. Ахренеть! Ахренеть! А да. вот наш купешка. Меня смущает, почему у нас три дорожных набора. Если у нас место над нами, оба свободные. Мы хотим уточнить, если да, то сложить пол. Я надеюсь, что тут будет работать с Как Так Макдональдсом пахнет, заходишь. Сейчас мы тронемся, нормально покушаем, будем все разбирать. Переоденемся. Мы поехали. Поехали? Да, смотри. Поехали. Ну, <смех> правда, <смех> как дебилы. Вентилятор заработал. Почувствовал. Да, конечно. Да. Здесь то, что очень нужно. Да. Ё, какой старый. Такие тоже ходят? Или что это такое? такое же. Чувствуешь, как подрезано? Да. Ну, в принципе, вообще не громко. Я хочу меня на себя снимать. Так А? Ты... Можно закрыть? Не Я не кричу. Ты мне говорил, что мы будем ехать очень медленно. Ты посмотри, какая скорость. Я бы не сказал, что это 30 км в час. Я говорил, что 30 км в час. Здесь, здесь километров 70, наверное, по-любому. 80, наверное. Очень быстро. Смотри, как мы сжимаем. По тут поезд, по-моему, стоит. Да. Прям быстро. У меня прям эмоции. Запахло чем? Запахло прям вот как в, в метро. <соцентрический> Тормозами ходили или что? Масло какое-то. И у нас заработало вот, буквально через 5 минут, как мы стартанули, заработал канди. Мне кажется, это от оттуда. Попорхать чуть-чуть встал. -чуть у нас сейчас прыгом сейчас по расстоянию. <соцентрический> <всем. соцентрический> Приятного Что-то там увенали. Здорово. <звук> я вот прям, к сожалению, не верю. Я, я, чувак из колхоза, поеду на море. Го... <звук> чувак из колхоза, поеду на море. <звук> Восемь лет назад, поскольку. Для меня такие же новые почти. Вот. <связывая> мы покушали, докушали. И мы, кстати, уже приехали в Дзержинск за все это время. Кстати, мы обратили внимание, мы ехали около трассы. Поезд ехал. Здесь и трасса была, машины ехали. Машина по трассе. Ехали медленнее, чем мы. Какая же скорость у нас? Я не понимаю. Типа Покажи, коробочку. Стал. Покажи коробочку. Покажи коробочку. короче, грязные, вообще не Обзор туалета. Сейчас я руки спасу, Умылся. Мини обзор туалета. Маленькая рапина. вода включается, здесь течет, тихонечко маленькая струка. Мыло имеется. Освежитель воздуха. Розетка, для фена. Также есть туалет обычный, туалетная бумага, мусорка накладки, подкладки туалетные и бумажные полотенца. Вот, дом смокет написано. В принципе, ничего такой. Фу. Я весь потерял. Короче, мы хотели показать, что в наборчике, Держим, потому что здесь вот такая штука. Можем говорить погромче, там нихих вообще них, ничего не слышно. Говори прям в губ, полный так. голос. У богини так круто. Вот я Ой, как тяжко после этого. Давай. Там плюшки одноразовые. Прям-прям одноразовые. Да. Там. Ну то ладно, бесплатно все хорошо. Зато ноги не вспотевят Заборчик Четко с этим Ложечкой, помнишь, я говорила, что я хочу себе маленькую длинную ложечку Да Акваль Не, не буду Я свежающая салфетка А ещё здесь есть такая бумажечка, которую можно оставить Тут написано Вас разбудит, вас разбудит за 30 минут и приблизит Ты же место, время, за сколько минут И ты можешь ее там наклеить И тебя разбудит, когда тебе надо выходить вот. Ничего себе Короче, насчет еды, к нам подает, э, как это назвать, кто это я забыл? Работник ресторана. Работник вагона ресторана, уточнить насчет завтрашнего нашего питания. Здесь уже в наборчике был доктор Керн Ребец Гречневый. И вот такая коробочка. Насколько я знаю, там должна быть точно вода и свежающая мятная пакетка. Там он написан, конечно, но мы не будем смотреть. Что это там написано эконом класс? Водица. Очень мая, классная крышечка ржедэта. Освежающая мятная конфета, ты уже ржедэша сказала. И зефирка, кстати, реально мягкая, подруг, прям. Видишь, мы у всех видели какие-то крекеры в Да, уголки? да, да, очень мягкие. У всех были крекеры. Прикольно. И салфетка, соль, перец, рыбочистки. Угу. И всё. Но водичка классная, бутылку привезли. Всё брендированные ржедэ. Здорово. А мы сейчас достанем вещи переоденемся, потому что очень жарко. Мы оденем там шортики, маечки, тапочки, потому что мы сидим в кроссовках угу. и что-нибудь покажем. Как? Алексей Андреевич очень сильно не имется и очень хочется попробовать разложить кровать и посмотреть, какая я она. Я очень хочу это сделать и не знаю. Мне... О. Давай я упал. Я никогда этого не делал. фиксатор. Да, нажимаем на пусть. Все, все, а. вот Одна подушка с идеалком двоих, yeah. одного снизу. Это смену. я знаю. Пробуем. Ну ничего, так ладно, нормально. Ты будешь тут спать. Две ночи. Я даже помещаюсь, смотри-ка. Вот. она, по-моему, метра восемьдесят Прикольно да. Нормально А мы садимся смотреть последнего героя. Время почти одиннадцать часов Мы остановились Где? Во Владимире В Владимире Остановка была пять минут Мы быстренько Подышали свежим воздухом Сделали не очень хорошие вещи на улице Вот на остановках у нас работает кондиционер, ничего не выключается, свет работает. Вон напротив нас стоит э, еще один вагон, там все а Киров-Москва. потухло. Все в темноте люди стоят. ну не знаю, видно, не видно? А я думаю, видим. Пока что к нам никого не подсадили, это уже хорошо, радует. Но мы думаем сейчас еще часик, может быть, или скажем, раньше, и мы, наверное, будем укладываться спать. Просто потому, что мы потянулись в или четыре часа. Да. А завтра уже будет полноценный день. Ох, как хорошо. Но я больше всего жду воскресенье. Вот утра, чтобы ты вот на это посмотрел на себя. Вот, немножечко подустали. Кстати, на удивление, везде работает ЛДЕ. У нас медофон. Ни разу не было, чтобы у нас пропадала сеть. Мы ни с кем не могли созвониться, выложить истории в Инстаграм. Все работает. Да, и на поезде написано, на самом вагоне внизу 160 км. 160 км. Не знаю, что это значит, но возможно это та скорость, та максимальная скорость, с которой едет поезд. Так, то что он достаточно быстро ехал. Да, Саша? Да, Леш. прысет. Придержало бы. Нормально. В комплекте подушка что это такое было подушка Лутенция. Ну давай без без выковыривания ой мы делаем это данным образом зачем чтобы оно было, его можно достать угу. О, мы поехали к нам никто не подсел отлично Следующая сновка у нас в полпятого утра. Плед, если очень холодно, и простыночка. Плед можно, в принципе, внутрь засунуть. Ой, поехали, твои реберки. заселился ребенок. Не знаю, соседний, не соседний, но прям маленький. это три, наверное. Кстати, всем на входе меряют температуру. Да. Мне очень интересно, что будет, допустим, а если температура. Типа, что, тебя не посадят на поезд или вот что? А еще и потрясы пыль еще полетело. положим его вот И Санюня тут будет вот спать. Мы здесь смотрим. Чего? Последний герой. Накачал на компьютер. Сколько? Семь серий, да? Ну все, которые мы не посмотрели с того сезона. Включаем колоночку. Чтобы было слышно прилично. И все, наслаждаемся. По звуку, кстати, тут не слишком громко. То есть, ну, ну. иногда тормозит, когда резко Рывки есть такие, а так вот в среднем вообще достаточно некомфортно. Себя чувствует. Очень да. прикольно. А, Марья, красиво. Блин, свет горит. Ни -ни -ни -ни. Буду, быстрей, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее. Прикинь, так вот спать. Да. Спать хочешь? Чуть-чуть, ну, да. Что, мы спать идем? Нет. Ты хочешь посмотреть немножко? Да. Ну тогда, наверное, мы включимся уже завтра. Да. Сейчас мы посмотрим еще, наверное, полсерии и ляжем отдыхать. Да. У -у -у. Давай, скажи свои впечатления первых дней. Все очень странно. Нет, так прикольно. До полного сознания нет того, что мы, мы Почему-то, не знаю. Может потому, что я там не был? Смотрим. До завтра. Открыли. Поехали.